Он все может, он может, он сильный парень, нет, нет, он все может. Бля, сегодня будет хороший контент. Я не знаю, как заниматься любовью с человеком. Первый лайк, ребята, первый лайк. Репост. I'm доктор, доктор хаус. Смотрите семичасовой ролик, мы сейчас сходим еще со всем подряд и разбавим это ведро Бухлища. Мы выстругаем, прикуривая от этого. Кстати, могу вам сказать, вы выпивали каждый раз Джек Дэниелс до конца. Тебе рюкзак, тут три бутылки виски, виски и кола. Сейчас ага. мы это будем все угадывать. Подготовь, пожалуйста, съемочную площадку. Давай, попробуем. Ну а теперь самое время написать. Ролик начинается с такой-то минуты «Не благодари». Да, нищеброд. это я про тебя. Здравствуйте, уважаемые. Совершенно сейчас попробуем открыть новую концепцию для моего канала сейчас будем угадывать виски здесь в шести стаканах да. здесь у нас виски за 300 за полторы тысячи и за 2500 рублей сейчас будем угадывать потом проведем второй раунд уже в размешанном с кока-колой состоянии мы будем получать определенные баллы наш режиссер постановщик и оператор саша это все будет контролировать фиксировать и перед объявлениями результатов я скажу какой приз получит тот кто набрал больше всего баллов но угадывал больше всего э, виская так что подписывайтесь ставьте лайк этому видео смотрите другие видео с канала много много много комментов пробуем ну что ж, с красненькой да Давай, красненькая, красненькая скрепочка Давай. они по цвету кстати по-моему вообще не различаются да, не, небольшой оттенок а видно, сейчас, видно. Да. все три разного цвета оттенка ну, еле-еле мало-мало вот, вот это самая бледная вот. которая если угораешь так вот на свет все три смотришь, все три разного самый бледный потемней самый темный так, так, так. осталось вы их незакономерность сейчас его и поймем А вот так вот и растаем мне кажется вот такая комбинация уже присутствует что, хочешь сказать бледный самый вот твоя версия. Пока Я просто ничего пос... не хочу Я сказать. А, не да, <свят> а, тоже соревновательная часть. Соревновательная... Уже... Развести не получилось, да? Ну, выводить твои хитрости. Может быть, в этом и нет никакой логики. Может, это наоборот. Ну, это и ладно. Так, в общем, красная, красная скрепка. Сейчас сохнет! Сейчас сохнет! Да не самое дешевое. И, кстати, думаю, что надо вести правила, один раз передумать. Хорошо. Мы пока три не попробуем, не поймем все равно, где что. Ну, но только один раз передумать. Вот сейчас, я, вот сейчас я скажу, что это это за полторы. Это за полторы. Красная скрепка, это за полторы. Я думаю, 300. Абсоси у тракториста! Дау! Попробовали. Красный. Значит, ты 300? Да, я думаю, за 300. Но я, не, мне кажется, это полторы. Ну давай, давай розовенькую. Оттенок посветлее. Ну-ка запах, вот запах как-то помягче, Приятнее. помягче. Вот это на полторашечку уже тянет, мне кажется. Это хоть, блин, ты хочешь сказать, что ты сразу по цвету определил все правильно? Нет. Раз, у меня есть раз передумать. Вот этот за 300. <coughs> вот этот за это, полторы. Это точно за 300. Какое на 300 ты говоришь? Розовое. розовое 300. Розовое 300? Розовое 300. Это чарлок поконченное. Это сивуха. Розовая. Слишняя, желтенькая осталась, поехали. давай-ка блед, бледность заметим. Бледность Она самая темная. Это самая темная. Пахнет приятно. Она мягче как-то так и... Как яблочкам. Да, да, да, да, во во, во во, да, что-то яблочное есть. из всех трех вариантов после второго сложно, конечно, судить, но это наверное самый нормальный да, это две с половиной. В общем, Итак. в общем, итоге, да, вот мое мнение. Желтое. Я вот по возрастанию. Желтое это две пятьсот, красное полторы. первую уже красный. Да, да. Первый красный, да. да. Красное полторы. Вот я его больше выпил, потому что у -у -у. она как-то... Вот это вот вообще никуда. Розовая. Розовая это за триста. Ваня? Розовое триста, красное полторашечка. Ну Получилось так у меня? У -у -у. И желтая без угу. А, ну вы, вы, вы сошлись во мнении, оказывается. Но я не использовал опцию передумать. Да, ну, я, ну, не не не использовал. я не использовал опцию. Плюс один, значит. Он один раз использовал. Ага. Добавь за не, это. Не, ну поверьте, даже с колой сейчас то же самое, как бы, ну, уже будет понятно. Да, просто фишка в том, что, мне кажется, сладость кока-колы, она может немножко изменить этот вкус. Мы можем уже не понимать то, что мы чувствовали до этого. Хотя нет, чувствуют палец в жопе, все остальное ощущают. Запаху-то все равно не все три отличаются. Она перебьет. Она же и химия. Ну, для вот для частоты эксперимента. Может пока посидим? Да. Немножко поболтаем. Можно, в принципе, с этого пригубить, даже чуть, -чуть пока сидим. Ну, Давай, давай тогда с тобой чок давайте кстати. Давай, давай. За... частоту эксперимента. А за... эксперимента, да. Ешь ананасы Ябчиков жуй. Сейчас твой приходит. Последний буржуй. Буржуй. Буржуй. буржуй. буржуй. Буржуйские напитки выпиваем, дамы и господа. До рябчиков у нас еще не дошла. Рябчики ушли, вот. Рябчики, да, там рубчики ушли. Дороговатый продукт рябчики. Это все потому, что вы не подписались и не поставили лайк. И не задонатили денег. Донейшн. Донейшн. Номер карты вот здесь вот. сбербанка Тебе скучное лицо. Тебе никто денег не даст. Да, да, да. Ага. Ёб... Да, не Сбербанка. Медаль балкотеста получила. Да. А вторая, а вторая? Вторая. Скажи от Ютуба, от кого же? В две тысячи двадцатом году, да. Вот он запутался. За то, что двадцать двадцать сдали медаль ему. Почетный Ютубер две тысячи двадцать. Блогер 2020, да, 2020 они, места. 2020 места. У меня кнопки теперь Пока нету еще. денег. Да, да, да. Они дерево экономят и пластик им жалко. И все еще все, впереди, на самом все, деле. Все, да. Мы выстругаем. У нас есть пару знакомых столеров. Обходные пути еще и. Еще пару ходов хайпер. у нас есть. Да? Please welcome, must. Fa Mass Fast, I am house. I'm doctor. Doctor House. Сказочный долбоб. Мне кажется, просто что мы Каждый всадил посодки, вот ну, если, если он правильно налил посадки, мы потеряем концентрацию. Главное не потерять контроль над собой. Там еще одну адекватную. Адекватность это понятие довольно разностороннее. Когда человек приходит в музей, смотрит молча, не шумит, не передает экскурсовода, это адекватное поведение. Когда человек приходит на дикий сабантуй и где все бухают, он ведет себя вызывающе, то это адекватно для, это адекватно для конкретной ситуации. Мне кажется, для данного... Подчеркнул. Подчеркнул, да. подчеркнул. Оп, подчеркнул. подчеркнул. Подчеркнул. Намотал, подчеркнул, намотал, закрепил. На закрепил, Мотай да. на ус, да. Кстати, это первый бородатый обзор на моем канале. Ставьте лайк, если хотите увидеть больше. Если у вас есть борода, yes, обязательно. Ставьте лайки, чешите яйки. Если хотите больше бородатых видео, да, то не бейтесь, а подмойтесь. Мы отдохнули и теперь... те те же самые напитки за 2 500, полторы и 300 рублей. Э, давай синенькая, синенькой, раз уж я за нее первую хватился. Ну давай, синенькой так синенькой. Запах? Блин, походу запах даже... Чувствуется даже сколая, <с> я тебе говорю. Ну, Хрен, давай, смотри, чисто по запаху. Давай, проверимся это. Да, давай каждую по запаху, чтобы быть чтобы не использовать вот это право на ошибку. Блин, а тут почти нету, да? Давай встречи. Либо, либо очень. Просто мы сейчас вас так, как хотим. Нет, я все равно. Я оставлю так, как было. Я сейчас попробую. прикуривая от этого. Но она самая ядреная. По запаху даже с колой. М -м я бы не согласился с тобой. Это тот самый не не незабываемый яблочный вкус за две с половиной. Моя ставка. Две пятьсот. Иван, синий, 2500. Вот это вот сказывание звучит, как, знаешь, это анкета на шлюха-сайте. На проституточном сайте. Иван, синий, 2500. Иван, синий, 2500. И там потом услуги, услуги оказывают. Тут уже нет права на ошибку. Пробуем, yeah. все, она стоит. Тут, тут есть право на охренеть, как я услышал это не так, как ты это высказал. Иван Синий 2 Так, поехали дальше. При... просто сидит э, э, великобританская миллиардерша в возрасте Как насчет, лет. Может, на уличке покурим? Сходим. Естественно, сейчас все бросим, пойдем покурим. Я мысли да развиваю. Я, два, три минуты, я, я мысли три развиваю. Минуты. Понимаешь? Иван Синий 500 Нечего сказать, Мне нечего добавить. А еще нечего добавить, потому что королева. ну такое, у них так сложилось, она всегда нет, пожилая. Нет, нет, нет, нет, Блин, реально, вы замечали, что британская королева, королева и всегда пожилая. Да, есть такое. Она всегда. Они как это делают? Ты втираешь мне какую-то дичь. Сколько ставишь ты? Я не буду спорить. Так и вам синий 250 и Егор синий 250. Егор Аналогично. синий 250. Хотите получить этих двух парней за 250? Два да <смех> пацаны одного. Ах, вы грёбаные подписчики моего канала. Здравствуйте! Велезно. Никуда не уходите, за вами уже едут. Напишите об этом в комментарии. Да. Кто, кто из нас моложе? Чья борода вам нравится больше? Кто более старче выглядит? Да. Сейчас пробуем зеленый. Зеленый. Зел зеленая. Как натуральные алкотестеры, пробуем зеленый цвет. Можно, знаешь, как килу выпил э, соль и, и саму, саму скрепку засосал? Не, и потом с крепкой в конце связал бантик такой, вывалил. Блин, это было секси. Это было секси. Это Давай попробуем? Давайте пробуем. Полторы. Егор зеленый. А я спорить не буду, я полностью согласен. Ну да, и туда и погнали дальше, в лес на мотоцикле. Да мне свою бороду, я хочу такую же лопату. Блин, это еще не самая длинная, самая длинная была, бля, 15 сантиметров. вот это печаль. Да, господа, мы что-то остановились, давайте, пожалуйста, по-белому. Действительно, почему меня? Мы, мы же паузу хотели сделать. Паузу после белого. Пробуем беленькую. Поехали. Е. Белый цвет. Зима проходит. Все. С наступившим, женщинам с 8 марта, там, ролик вот здесь, поздравление к женщинам с 8 марта. С белым бельем у вас. А, с, О -о, б... с белыми чore. эмоциями у вас <с surtout> и наконец-то мы избавимся от этих э... Э, э, скрепок скреп скреп ну Ск давайте господа Скол. так если мы предыдущих Скол... да все нормально Вань. и так в <с с exploded> смысле и так я уебала и так нахуй не тут понятно разбавляй не разбавляй если мы предыдущих белый 300 белый 300 иван у меня выбор... Иван, нету. белый, Иван, У меня есть бал за неиспользование, дополнительный бал за неиспользование. А Точно. Согласен. За, за неиспользование... Я, господа, извиняюсь. А, ты думаешь... Вот а, тебе, тебе в первом раунде там где-то надо посчитать. Блядь, Дай, у нас купажа еще не было. Давай купа. играть до конца. В смысле? А когда ты в купаже выигрываешь? А не надо выигрывать. Нет, мы не надо выигрывать. не проявляем. Мы плохой. Потерять очки будем плохой. А вдруг он разными слоями нальет там, я не знаю, там, по ножу ее туда, Сначала... Опа, похой. Не нарешает, вракинем, он там может быть, тоже там аккуратненько нальет, по ножу, что эти все слоями как лягушь, блядь, три цвета разные. Нормальный вообще. Я вообще нормальный. Да, конечно, нет. Вызовем врача, врача, позовите врача. Гельп. Гельп. Где то видел нормальное? Действительно, ты, б, не, не открывая банку, ананасов сожрал только Фу, что. Я проглотил. Он бьет, ее, он ее бьет, без, бьет, без ключа бьет, открыл. Бьет, бьет, бьет, да, бьет, бьет. Бьет. Господа. Да, я открыл. вам выставлю сейчас все бутылки со скрепочкой. С двумя скрепками. Сверху. Да, и отглашу вам в итоге результаты, подсчитаем. Мы быстрее их подсчитаем. Да. Месси посчитаем. Сейчас Месси зайдёт. Месси посчитает. И мы запустим раунд тот самый мною. Любимый, безвыходная ситуация. Безвыходная или... ситуация. Допустим, да, это а какая, какая бревность? Как у тебя? Купажирование. Рамки? Купажирование. Купажирование. Купажирование. Я все записывал, так как, чтобы не запутаться, так как я алка блогер в роб, в общем-то, как и вы сегодня. Алка продюсер мы будем. Алка ведущий, поэтому. Я не пропускал стопок, и поэтому получилось такое, что мне надо было очень четко все понять, где что и было. Я заполнил, значит, большую таблицу со со со составил. Мы сделаем график. скриншот. Я вам рассказываю, господа, вы по вашей таблице, да, мы сделаем скриншотик, но по вашей таблице, которая была придумана, она будет в описании там с да то есть это наши результаты вот а, вот да вот они Нет, вместе в общем лежат и еще... я вам рассказываю значит вот, вначале был дагер это было красное стелдагер армянская стелдагер которая стоит 300 рублей номиналом 300 рублей да. вы все сказали что это по 1500 рублей оба ну ты подонок ты дальше был чивос чивос 12 лет вы сказали, что это 300 рублей оба. Самый поганый напиток для вас. Вот это самое поганное. Да. А опять мимо, самое опять же быть. мимо. Дальше, Дальше вы сказали. Джек а Дэниелс. Это был желтый. Вы сказали, это 2500. Это первый раунд. Да, это Без первый Без колы. Без колы. Окей. Второй раунд. Вы, то есть не попали вы ни разу. В первом раунде. Во втором раунде, значит, Чивас это был зеленый. Вы сказали, что это 1500 рублей оба. Но ну, вы везде сошлись во мнении, кстати. Значит, с Колой, когда это все произошло, Дагер стал на, втором, на, на последнем месте. Вы угадали, что это за 300 рублей. Дагер. Джек дэнилс вы сказали 2500, опять же, и во втором случае. Он самый мягкий. Просто, То есть вы получается. на Джек Дэниелс сказали, что это самый лучшие виски, а Чивас... В первом случае это был самый поганый во втором второе место занял а стилдаггер вначале был второе место занял последние сколы то есть получается обосрался производитель Чибаса. абсолютно и... абсолютно ну что что нам стоит испробовать мою самую я резину. считаю как господин ведущий да. на вашем канале? Цена полторы, нынче, нормально. Что Джек Дениелс в итоге Актуально побеждает, потому, потому что он везде все-таки вы за... дали ему большую самую оценку. Ну, и то Джек есть Дэнер. в итоге э, общая ничья Но Чивас и Стил Я бы выбрал в итоге Стил получается, чем Чивас. Чивас вообще на дне. Вы так посудили. И я попробовал, скажу вам свое мнение. Я вот сейчас вот у меня полкружки осталось. И заметьте. Больше всего в бутылках осталось из-за того. чаще. Именно его. Окей, okay. Чиво 20 евро. Мимо. Идет в попку. За 2500 сука, бутылка. Виски Steel Армянский. Ролик вот здесь на обзор всего армянского пойла. Вот здесь вот. Там два вида ну, роликов. Да, вот здесь. Вот. вот здесь вот. Ловите. Да. Под видео. в вот. описании. Нас... И в описании обязательно вот здесь сверху. Но ты обещал мне, как господин ведущий, дать один балл за то, что я один раз не использовал опцию э, изменить мнение. Но ты тогда победил, господин Егор. К сожалению, это выиграл это... я, но Александр непредвзятое чис... mm -hmm. лицо. Он не успеет По... уйти отсюда с ними. Я сейчас, не успею да? уйти отсюда с ними, mm -hmm. и именно поэтому ставьте mm -hmm. лайки, подписывайтесь. Чистое купажирование. Чистое. уже. купажирование, да, уже моей... я вам организую, господа. Есть, да, это, купажирование. Да, может, может быть, они сейчас все друг друга сделают идеальными. У каждого уже был какой-то... Мы, э, мы получаем сейчас виски за 1800. Нет, подожди. Нет, а, нет 500, полторы, это 4300 4... пополам. 3... Что там? 250 рублей? Виски за 250. 300, 250. Да. Виски за 2000 сейчас получаем. Теоретически. Да. Ну, практически. Взболтать или смешать? Взволтать. Взболтать мне смешивать? Ну, смешивать. Вдохнуть. Всё, погоняем. Вдохнуть. Погоняем. Аромат. Свет. Любовь. Ой, Аромат. Аромат! Аромат карамели, полюха сейчас. Ананасик там лежит, не забывай. Красавчик, давай, поздравил. Естественно, блядь. Я почти в общей сложности пятеру слил на то, чтобы ты выпил. Естественно, мое здоровье, еще б ты что-то другое сказал. Вот это купажирование было худшее из всех купожирований. Ну, спирт мой разных вкусов бодяжили, то было приятней. Вот это дичь мешает. Давай попробуем вот эти два смешать теперь. Давай попробуем эти два смешать. А потом вот эти два, ну, как бы, чтобы проверить, что действительно не надо смешивать. Ну, я просто выпью. Я просто поплопну. Джек со старым дагером в общей сложности. 900 рублей за да. бутылку. 900, 900 рублей. Сейчас мы экономим вариант. пога собрались, нормально все. Да, у нас, у нас с каждой стопкой удорожание, удорожание шота. Не, почему? На понижение едем. 250 предыдущие. Мы будем здраво Джек с шахтером. Джек Дэниелс и шахтер в одной бутылке. Цена вопроса 900 рублей. если Выпьем. Будем. За что? Давайте, за вечер. Кусок. Она носа а кусок э, грязного, Целая еда. безобразный чушек, глоток. Приятнее пьется все равно вот так вот. вот да, так вот, одно, вот... Одно, одно убивает негативы другого, другой добавляет позитива. Этому. Это терпкость дает? Это он мяхил, да, яблоковый, как сидор. Это более сладкий. Сидор на 40-градусный сидор. А как господин ведущий, могу сказать заключение этого видео, ну или не заключение. Нет, конечно. Короче, вот джин Дэннил все-таки рулит. Мне кажется, это подделка. Да ты заебал! Главное не уснуть. убери эту гадость, блядь, Она уже изначально нам не зашла. Ну, на 250. Можно Лежа поиграть в конфидру? А а а а а а а сумасшедший дом, я. Пойдем по а О, я. вот это хуво. А кто там упал? А там стакан упал, ненужный. Блять, он разбился. Бумажный и бездушный. Он разбился весь. Он разбился в колочь. Он был не уверен и не в себе, поэтому упал и сказал, паке. Нет, сегодня не надо. Это вызов. Все. О, -о, -о, О, ты красава! <плес> это пиздец. Это вызов. Это Согласен, пиздец. это серьезный вызов. Но тут пришла она, и песня Закрыл. раздалась за мой, на моем дворе. И вспомнил я Есенина а -а -а. и Брежнева, когда они ебашили на коне.